Фактически каждая женщина и мужчина мечтают иметь идеальную фигуру к лету, после зимы или к Новому году. Очень у многих есть эта проблема. Очень многие пытаются заниматься самостоятельно. Но если ваши попытки не дали нужного результата, а вы хотите быть в хорошей физической форме, независимо от стресса, пандемии, времени года или возраста, то ответ кроется в одном простом слове – «система». Решить эту проблему поможет полноценная программа тренировок студии активного здоровья Надежды Соколовой. Обрести систему и получить возможность заниматься по готовым видеокурсам, которых нет в открытом доступе, вы сможете, став спонсором нашего канала. Уже более тысячи человек пользуются такой возможностью. Мы делаем наши видеокурсы доступными. Всего за цену одного стаканчика кофе 149 рублей. Каждый месяц вы будете получать новую программу тренировок и 90 минут новых видеоуроков, чтобы создать тело своей мечты. Стройное, гибкое, сильное. Выберите кнопку «Спонсировать», а далее следуйте инструкциям. Откройте для себя новый вкус свободы и стройности.